Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна». А сейчас «Свободное мнение» программы Юрия Гимельфарба. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, мои дорогие чекакцы. Я приветствую вас. И вначале я хочу напомнить, что вчера, 15 января 2020 года, президент России Владимир Путин анонсировал изменение российской конституции. Уже сегодня, 16 января, была создана рабочая группа по изм... доработке этой Конституции, новой, разумеется. И вот этот вопрос давайте мы сегодня обсудим с замечательным человеком, с российским журналистом, социологом Игорем Александровичем Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, вот когда я слушал предложение Владимира Путина по поводу того, как он собирается менять Конституцию, у меня возникло такое очень странное ощущение, что это идет какая-то казахстанизация всей Руси. То есть мы практически полностью повторяем то, что в Казахстане. Как считаете вы? Ну, я не уверен в том, что это повторение Казахстана. Я думаю, что происходит нечто иное. Ну, понятно, что общий тренд, он очевиден, это попытка сохранить власть, так сказать, до бесконечности, ну, по, по крайней мере, до конца собственной жизни. Но ну, а в дальнейшем, может быть, там, говорят, когда-то придумают бессмертие, Путин, конечно же, рассчитывает быть первым, кто это бессмертие купит. Это вот совершенно очевидные вещи. И, тем не менее, разница с Казахстаном мне представляется тоже достаточно и прежде всего потому что э, вот э, наш султан назарбаев он э, безусловно э, укоренил себя на вершине казахстанской власти но тем не менее э, там все-таки существует какая-то хотя бы теоретическая возможность так сказать э, при, э, новому президенту чего-то делать чего-то решать и быть каким-то центром власти центром принятия решений Путин себе этого позволить не может. В чем принципиальнейшая разница между Путиным и Назарбаевым? Дело в том, что Назарбаев при всем критическом к нему отношении не является международным преступником. А Назарбаев при всем к нему крайне критическом отношении... В случае отхода от власти, а он фактически все-таки произошел, что бы мы ни говорили, Назарваев, что называется, ушел в памятник, да, он, он ушел в мрамор, он превратился в памятник самому себе, его именем назван, на, назван город, значит, его именем там фактически он превратился в должность, да? он превратился в должность, Путин с такого себе позволить не может, Путин не может себе позволить отойти от власти, Путин не может себе позволить оторваться от двух ключевых атрибутов власти, потому что власть в России — это две вещи. Это возможность назначать силовиков и снимать руководителей силовых ведомств, всех там 18, вот все 18 силовых ведомств, основных, которые существуют в России, назначает и снимается с работы Путин он не может перестать этого делать он не может это доверить кому бы то ни было и второе путин не может э, оторваться от перер... личного перераспределения финансовых потоков поэтому э, вот вариант Назарбаева здесь, конечно, трудно просматривается. Здесь другое. Путин все это время пытался все-таки ликвидировать последствия глобальной катастрофы XX века, а именно распад Советского Союза. Он пытался что-то сделать с Лукашенко, он пытался что-то сделать с Украиной. Значит, что-то сделать с Грузией и так далее, и каким-то образом восстановить что-то похожее на Советский Союз, хотя бы в режиме э, Союза трех, э, так называемых, славянских республик. Постоянно говорит о едином народе и прочую белиберду. Значит, э, это явно не получилось. Вот совершенно очевидно уже, что это не получилось. Потому что Лукашенко уже говорит о том, что в случае чего НАТО придет на помощь Беларуси для защиты от агрессивного восточного соседа. При, всем, так сказать, при всей вот этой страшилке, которая ну, вполне понятна, оппозиция в Украине старается так сказать, каким-то образом критиковать Зеленского и правильно делает. Вот, на то и, значит, ну, чтобы, что называется, не дремал и не заигрывался. Но, тем не менее, вот эта страшилка, что, значит, Зеленский сдаст Украину Путину, она явно всеми уже в России понимается, что это всего-навсего страшилка, это не произойдет. То есть, Советский Союз-2 не реализуется. Это очевидно. И стать главой союзного государства Путину не светит. Это тоже очевидно. То есть этот вариант транзита власти невозможен. Что происходит? А происходит восстановление не Советского Союза, а Московского царства XVI века. Вот это просто реальный, реальный процесс, потому что происходит, во-первых, во по воле одного человека меняется Конституция, меняется довольно существенно, вводится некий институт, загадочный госсовет, который на самом деле абсолютно непонятное образование, непонятно кем созданная тем не менее он уже заранее наделяется ключевыми полномочиями совершенно очевидно что э, существенно ослабляется роль правительства ослабляется почему потому что на, на премьера назначен человек неизмеримо намного порядков более сильный чем медведев э, то есть мишустин это э, человек который отличается от медведева тем что он реальный сильный управленец, сильный чиновник, который умеет добиваться каких-то результатов. Уникальное существо по фамилии Медведев это действительно уникальное существо я довольно многих знаю лично в, так сказать, во власти в бывшей, в прошлой, в позапрошлой но я не встречал ни разу человека, который 20 лет пребывая на вершине власти а я напоминаю, что Медведев был на вершине российской власти с ноября 1999 года, когда он вошел в администрацию президента в качестве заместителя главы администрации это очень высокий пост, и вот с с тех пор он побывал и президентом Российской Федерации 4 года, и главой правительства много лет, и главой администрации президента, и главой э, формально правящей партии. То есть и за это время ни разу, ни одного момента у него не было ничего похожего на собственную команду. Вдумайтесь, это уникальный человек. Такого больше нет. Я думаю, что и в мире таких больше нет на сегодняшний момент. Этим объясняется его длительное присутствие во власти при Путине. А, значит, Мишустин, конечно же, не таков. Мишустин достаточно э, сильный управленец, э, способный решать многие поставленные вопросы, э, жесткий администратор. Э, Мишустин это человек, который э, пришел в том числе из бизнеса, поэтому он это силовик, у которого за его 10 лет работы в Федеральной налоговой службе э, накоплен компромат, чемоданы компромата на каждого депутата Государственной Думы, на каждого члена Совета Федерации, на каждого губернатора, на каждого представителя э, администрации президента, поскольку в российской власти собственности каждый из них без единого исключения имеет свой свечной заводик. И поэтому крючок э, у этого человека на каждого есть. Я думаю, что э, для Путина важен абсолютно зависимый человек, который обладает э, рычагами воздействия на всех представителей российской власти. Значит, и последнее Это то, что он абсолютно деполитизирован То есть, о том На его причастности в какой-то политике Нет ни малейших признаков Ни малейших сведений То есть, это, в общем, вот такой вот человек Который в состоянии заменить Медведева Сделать, ну, он хотя бы может Решать какие-то вопросы Потому что сэкономит полный швах Просто полный швах И наличие вот такого клоуна Такого человека никто Без лица, без смысла вечно спящего Медведева на, глав... на посту э, главы правительства, это была, конечно, серьезная угроза. Сейчас, э, конечно, делается попытка. Другой вопрос, что, что можно сделать с экономикой в условии такой политики? Ну, что-то, наверное, можно. А вот э, Коридор возможностей у Мишустина небольшой, но, тем не менее, в рамках этого коридора он, конечно, сможет сделать гораздо больше, чем Медведев. Значит, э, кардинальные вещи, которые произошли, это окончание... Почему я говорю что это московское царство потому что это окончательное выпиливание почему это 16 век потому что это до до так сказать попыток вхождения россии в европу это окончательное выпиливание россии из системы международного права Ликвидация четвертой части статьи 15 Конституции Российской Федерации о том, что э, международное право обладает приоритетом перед российским законодательством, э, ну, фактически это так и было, но сейчас, когда уже это формально э, будет признано Конституцией, то это окончательное выпиливание э, России из системы международного права. Это торжественное провозглашение э, России собственного изгойства, и гордость за это изгойство, то есть это принципиально другая вещь, запрет, ну уже теперь конституционный запрет чиновникам иметь хоть какие-то связи с заграницей, иметь возможность хоть как-то там проживать, ну фактически так это было по закону, теперь это по конституции, это очень серьезная тоже вещь. Я полагаю, что вот все это, да, ну и плюс к этому это замечательный вот эти вот список из 75 человек, которые включены в рабочую группу по преобразованию конституции там есть абсолютные клоуны смешные вещи ну они страшноватые клоуны такие как прилепин например там вот этот вот казак замечательная девушка которая очень высоко прыгает в шестом значит это все это все так сказать такой антураж это клоуны ну сейчас все смеются что не хватает хирурга не хватает байкера вот этого, не хватает там <coughs> братьев-запашных и так далее. Ну, это шуточки, да, но там есть в то же время э, и э, люди, которые э, известны своими упражнениями в области законотворчества. Это сенатор Клишес, это вот это вот э, Хандреева, э, значит, э, член Российской Академии наук, который известен своими замечательными совершенно упражнениями в области законодателя она профессиональный законодатель и известно что она очень тоскует по скрепам она очень тоскует по духовности она считает что в конституцию надо обязательно включить духовность и это означает что не только 15 статья конституции будет кастрирована, но и то что многовековечный многолетний плач Владимира Соловьева и там Шехназарова, кстати, Шехназаров тоже в комиссии, э, Значит, э, о том, что России нужна обязательно, невозможно России жить без идеологии государственной, я думаю, что 13-я статья, которая э, провозглашает, закрепляет конституционно-плюрализм, Идеологическое многообразие и категорически запрещает России создавать государственную идеологию наподобие коммунизма и прочего бреда, значит, я думаю, что это 13 статья под угрозой. Я полагаю, что будет попытка изъять или существенно изменить 14 статью о том, что Россия светское государство. То есть там достаточно большое количество людей, которые. Попытаются ручонками своими начать выковыривать из Конституции те нормы, которые в 1993 году были заложены людьми, которые всерьез тогда еще романтически, наивно считали, что Россия может стать частью Европы, частью цивилизованного сообщества. Сейчас это все будет выковыриваться. То есть это на самом деле довольно, ну, мне представляется довольно серьезная попытка э, включить машину времени, которая ведет не в СССР, а намного дальше. Потому что в СССР уже явно не получается, мы эту опцию проскочили. Ну а вот Московское царство времен там Ивана Грозного это сам, самое то это вот соответствует и путинскому менталитету который все больше впадает уже просто в откровенный маразм и э, менталитет ну конечно с поправкой на э, современный так сказать современный уровень жизни современный масштаб воровства богатства и так далее вот э, мне представляется на первый взгляд это выглядит вот таким образом но позвольте, Игорь Александрович, вы сказали, мы проскочили опцию СССР, но вы, вы только что упомянули госпожу Хабриеву, которая она прямо заявила, что если не будет в Конституции мировоззренческих норм, то тогда, соответственно, вообще никакого разговора об изменении Конституции вести нельзя. Но, минуточку, тогда мы получаем, что мы возвращаем... ну. Эдакий аналог шестой статьи Конституции о руководящей и направляющей роли партии, а Владимир Владимирович у нас будет некий генеральный аятолла, ну если угодно, тогда э, вот мы и возвращаемся в 1977 седьмой год. Ну, не совсем так. Я уже сказал о том, что 13-я статья Конституции, которая закрепляет идеологическое многообразие, она э, является костью в горле для очень многих людей, и эти люди присутствуют вот этой самой комиссии. Вот ровно эти люди присутствуют в комиссии. Не только Хандриева, но и Шахназаров, но и господин Прилепин. То есть там полно народу, которые с восторгом э, э, ликвидируют 13-ю статью Конституции. Э, значит, Но э, я когда говорил о том, том, что мы проскочили опцию СССР, я имею в виду, имел в виду прежде всего восстановление территориальных границ, или хотя бы чего-то близкого, потому что я думаю, что э, вот эта вот э, кража Крыма, это была последняя, так сказать, попытка Путина чего-то хапнуть из территории соседей. Я думаю, что никаких других попыток уже не будет. А если они будут, то Россия преждевременно развалится на несколько частей. Потому что такой возможности, конечно, у Путина сегодня нет. Значит, речь идет, речь идет о другом, да, какая-то попытка, ну, во-первых, откровенно говоря, вот Хандриева и все остальные, они постоянно скулят по поводу того, что в России нет идеологии, ее надо восстановить, но попытка написать сегодняшнюю идеологию путинизма, она... Абсолютно невозможно, понимаете, потому что э, отсутствие идеологии... У меня много споров было по поводу того, есть идеология, нет идеологии. Но можно, конечно, просто помойное ведро взять, напихать туда картофельных очисток, окурков и назвать все это идеологией. Ну, понимаете, э, каждый термин имеет э, порок, э, критический порог расширения. Э, назвать идеологией там всякий бред, который э, Путин несет, и его э, Халуи тоже несут. Ну, можно, конечно, но тогда... Uh, это понятие перестанет работать вообще, в принципе, потому что идеология это образ будущего. Uh, для путинской России образа будущего нет и быть не может. Публично заявить о том, что для нас, э, э, так сказать, образом будущего является возможность э, все воровать и не нести за это никакой ответственности, но это невозможно сформулировать. Да? Можно, конечно, написать бумага все стерпит, но это предъявить довольно сложно. Потому что при, всем, э, при всей преступности э, коммунистических или, или там, фашистских, или нацистских режимов, но у них была идеология, был образ будущего, который они открыто и публично предъявляли миру и своему народу. Своим народом, вернее. Это были тексты, это были э, так сказать, программы, это были ясные, понятные... Тексты, которые создают образ будущего Ничего похожего у путинизма быть не может по определению Они этого не напишут Поэтому э, они могут ликвидировать 13-ю статью Они могут сказать, что э, так сказать, отменяется идея э, запрета на государственную идеологию Но идеологию это они не, не создадут это, ну, Для меня это совершенно очевидно э, значит, ну и Там некому ее писать Путин вообще, он, как говорится, не, не писатель и даже не читатель, как известно. Это человек совершенно другого формата. Вот. Человек, который не пользуется интернетом в 20-х годах 21 -го века, это, в общем, довольно характери... важная характеристика его. Поэтому еще раз говорю, конечно, любая, любая аналогия историческая, она крайне условна, но по формату, по стилю, Вообще, по стилистике, по атмосфере, это, конечно, 16 век, э, так сказать, Московское царство 16 века, а никак не Советский Союз с его, э, при всем, там, отвращение к коммунистической идеологии, при всем, э, там была идеология, да, в конце она уже стала фейковой, она уже никого не устраивала, но, тем не менее, она была. И, э, и там был, была какая-то, ну, минимальная ответственность чиновников за... Э, так сказать, э, чрезмерное воровство. Там э, была какая-то, э, ну, э, э, ну, в общем, короче говоря, не будем хвалить СССР, потому что это э, довольно сложно, но, тем не менее, э, я полагаю, что э, при всем, при всей отвратительности и бесчеловечности СССР, э, путинская Россия не то чтобы хуже, она просто противнее. Она противнее э, и э, атмосфера гаже особенно в условиях, ну, чудовищного совершенно измельчания вот этих персонажей, в том числе совершенно карикатурных, в частях с которых включены вот эта вот комиссия. Я не знаю, как вам, а мне, откровенно говоря, противно, что сейчас Конституцию... Для, и для меня тоже, простите, ну а куда деваться, да, я же в России живу. Для меня будут писать вот эти вот люди, откровенно говоря, на которых, ну, вот я сравниваю ту Конституцию, которую писали в девяносто третьем году, там было много разных людей, но там были в том числе люди достаточно порядочные, достаточно приличные, не глупые. там был там, тот же самый Виктор Леонид Шейнис, к которому я до сих пор с симпатией отношусь, профессору Шенесу, там были, там имел к этому отношение Собчак, который, безусловно, является большим грешником и человеком, который привел в политическое пространство Путина, но, тем не менее, так сказать, сравнить да, даже Собчака, даже Шахрая, с теми людьми, которые сейчас будут для нас писать Конституцию, это, это, конечно, совершенно невозможно. Это несопоставимые масштабы. Те люди, которые писали Конституцию 1993 года, они, конечно, сделали большую гадость, потому что они писали Конституцию под Ельцина, под ту ситуацию, когда значит, они надеялись, что вот надо... Верховный Совет, который, который ликвидировали, надо, так сказать, и, и дальше предотвратить возможность вот такого вот восстановления Верховного Совета. Поэтому они сделали суперпрезидентскую конституцию самодержавия. Они это писали под, так сказать, доброго ну, в кавычках доброго, конечно, э, но, тем не менее, под доброго самодерства, а получили в результате э, нечто другое, получили фашизм. Поэтому это их большой грех. Но, тем не менее, сравнивать этих людей с теми вот 75-ю, э, значит, конституционными реформаторами, в кавычках, ну, это просто, это просто вот такая какая-то антропо антропогенная катастрофа. Игорь Александрович, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой э, мы продолжим нашу беседу, а также наши зрители и слушатели смогут задать нам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». Телефон студии 847-400-5200. И у нас уже есть звонки, если вы не возражаете. Аминь. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день. Добрый. Если я не ошибаюсь, у вас на радио где-то полгода тому назад выступал эксперт из России, который сказал, что где-то приблизительно 22-23 году запасы легко доступной нефти и газа будут исчерпаны. На разведку на добычу труднодоступных запасов нужны колоссальные средства, технология и оборудование, которых у России просто нет. А, и Кроме того, а, он говорил о том, что а, планируется конвертирование а, вкладов российских а, граждан в банках в иностранной валюте а, в рубли. То есть практически изъятие а, вклада в иностранную валюте у российских граждан. Если не трудно, будь известно, прокомментируйте, пожалуйста, каково ваше мнение по этим двум вопросам. А, спасибо большое но это речь идет о Дмитрии Валерьевиче Потапин, который выступал и действительно полгода назад он говорил именно об этом. Игорь Александрович. Ну, смотрите, значит, что касается э, исчерпания нефти. Я так понимаю, что речь идет о э, существовании некой связи между вот, э, тем, что у нас... Значит, нефтедоллары перестанут поступать в российский бюджет и э, возможным э, обрушение режима. Я полагаю, что такой связи нет. Вот такой связи просто нет, потому что э, значит, ситуация ведь такая. Э, есть опосредующее звено между этими двумя событиями, а именно обнищание населения. Я полагаю, что обнищание населения э, очень не прямо влияет на рост социального недовольства потому что э, уменьшение вообще на самом деле э, вот социальный протест он устроен таким образом что люди протестуют не против э, своего ужасного положения а против э, сравнения э, между своим положением и положением кого-то другого то есть так это устроено в частности, вот знаменитая ситуация там арабской весны, она была связана с тем, что появилось достаточно большое количество людей там, в Египте и в других арабских странах, которые стали знать, что в других странах люди живут лучше. Потому что при том же Мубараке египтяне жили лучше, чем когда, когда бы то ни было в своей истории. Тем не менее, они восстали, они скинули Мубарака. Примерно такая же ситуация и в России. Я думаю, что Промывание мозгов. Ведь вот эта вот цифровизация и создание бесплатного интернета по всей, по, по всей России, оно связано с тем, что интернет будет только правильный. То есть это будут правильные ресурсы. Здесь не будет ни Википедии, здесь не будет, так сказать, Гугла, здесь не будет там всяких таких вот ресурсов, на которых мы сейчас с вами выступаем. Это будет правильный интернет, то есть промывание мозгов. И поэтому вот этой последующей среднего звена между обнищанием населения и социальными протестами, скорее всего, не будет. Это первое. Второе, что касается дедоларизации. Ну, сейчас попытка дедоларизации страны, она, в общем-то, идет полным ходом. Уже расчеты по национальным валютам идут. Так что это возможно. Тут главная ведь проблема в чем? Это э, вот здесь, э, как решить э, нерешаемую, с моей точки зрения, проблему, как дедоларизировать все население и оставить заначки в долларах у элиты, у представителей элиты. Потому что у них в основном сбережения и большая часть их богатств в долларе. Как ограбить население и при этом оставить, так сказать, нажитое непосильным трудом у депутатов, у чиновников и, так сказать, генералов и офицеров. Вот это проблема, которую, с моей точки зрения, пока они решить не могут. Иначе они давным-давно уже дедолларизировали бы Россию полностью. Эта идея, она существует уже лет, э, ну, по крайней мере, я ее слышу уже лет 20. Ну, а если брать еще в Ельцинские времена, такая идея была. Поэтому, мне кажется, они просто не могут вот эту проблему решить. И, по-моему, она не очень хорошо решается. Я вот. хочу только добавить еще одну вещь, что э, я полностью согласен с вами, Игорь Александрович, что э, непосредственной связи между нефтью, есть нефть, нет нефти, высокие цены, низкие цены, население от этого не получает ничего. Я приведу один элементарный пример. Вот сейчас с большой помпой на Итартас было опубликовано сообщение о том, что по чертежам 1988 года заложен первый российский, Тяжелый атомный авианосица Ульяновск, Водоизмещением 80 тысяч тонн. Но любой человек, который обладает минимальными познаниями в новейшей истории, минимальным здравым смыслом, он прекрасно понимает, таких стапелей в России не существует. Вообще, я напомню, что в советские времена... Этот атомный авианосец «Ульяновск» собирались строить на стапелях в Николаеве. Мы все знаем, кому сейчас принадлежат эти стапели и кому принадлежит город Николаев. Он принадлежит независимому государству Украины. Соответственно, совершенно очевидно, что эти деньги просто украдут и распилят. Точно так же, как это происходит, распил в Роскосмосе. Точно так же, как этот распил происходит на гнилой капусте в Росгвардии. Поэтому обнищание населения идет в геометрической прогрессии. Много будет нефти, мало будет нефти. Господи, да какая разница? Ну ни малейшая разницы нет. Тут нет связи. Вот как так? Восемьсот сорок семь четыре Телефон нашей студии. У меня просьба, если уж вы позвонили, то дождитесь окончания ответа и я обязательно примем ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день Александрович, а как же тогда получается? Фактически он чиновников, олигархов, и всю эту нечисть отрезает от заграницы, от недвижимости и от денег. Неужели они все это поддержат? А, ну, если позволите я отвечу а, значит я полагаю что э, ну, знаете что а куда они денутся во-первых а, олигархов он не отрезает а, во-вторых а, ну пока еще существует возможность все-таки а, с помощью семей как-то это все контролировать и управлять а в третьих и в самых главных а, ну да в общем а, а кто обещал что будет легко кто вот этим всем э, наворовавшим чиновникам, э, генералам, офицерам ФСБ, у которых там миллиарды под подушкой, э, кто обещал, что будет легко? Да, знаете, как в таких случаях говорят, империю брести, не бородой трясти. Значит, э, это такая довольно серьезная история. Поэтому, э, да, это э, конституционная реформа, которая происходит, она, конечно по кому-то ударит, в том числе и своих. Не все же населению страдать. То есть, ну, на самом деле, нет, на самом деле, это серьезный вопрос. Это, по, по сути дела, это примерно то, о чем я говорил, когда э, говорил, э, отвечал на предыдущий вопрос. Задача, каким образом э, изолировать страну э, и одновременно, так сказать, чтобы это не коснулось э, представителей э, чиновничества, это задача нерешаемая. Если бы она решалась, то давным-давно Путин закрыл бы страну, просто закрыл бы страну, и никто бы не смог не выезжать, не въезжать и так далее. Это то, чего э, э, ГБшная душа, душа, НКВДшная душа Путина давно просит, вообще давно просит, потому что для него, конечно, открытые границы, ну или относительно открытые границы представляются как угроза. Все его, вся его работа в пятом управлении КГБ СССР, она э, против этого. Она против этого, она как бы, его душа ГБшная восстает. Но это невозможно сделать, потому что, так сказать, ну тогда это очень сильный удар по своим. Вот эта проблема, как ущемить население, при этом случайно не прищемить, так сказать, чиновников, она нерешаема. Поэтому да, прищемляют, а куда они денутся? Ну что, они? Вы, вы серьезно представляете себе, что э, в чиновничестве, в сегодняшнем, который э, просыпается в мокрых штанах, засыпает в мокрых штанах, и всю жизнь живет в мокрых штанах, вы представляете себе, что среди них кто-нибудь восстанет? Да ну, спасибо Давайте примерим. А, не восстанет. Игорь Александрович, я хочу э, напомнить то, что вы сказали про Михаила Мишустина, что это человек имеющий компромат практически на э, всю российскую элиту. Дело в том, что еще с советских времен э, честных и чистых наверх просто элементарно не пускали. То есть вот эта норма о том, что нельзя иметь гражданство зарубежное, это... Очередной компромант. Ну, вы что думаете, что это как-то коснется Мизулину или Ирину Рорнину или Владимира Соловьева? Да никакого не коснется. Они послушными будут. Вот и все. Это великолепный рычаг управления. А на низшее звено полностью согласен, да, они встанут перед выбором. Тут абсолютно, наверное. Давайте попробуем еще принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу. У меня небольшой комментарий и вопрос к господину Яковенко. Комментарий такой, что. По-моему, основные столб демократии, наша страна, Соединенные Штаты, тоже э, свои, считает свои законы, то есть наши законы первоочередными по сравнению с международными, и тому есть масса примеров. Также, по-моему, и всеми уважаемое государство Израиль. Это комментарий. А второй, а вопрос у меня лично господину Яковенко. Он так э, сочно выражается про других российских журналистов, что мне приятно слушать Я тоже позволю себе сочное выражение в вопросе Я слышал, что господин Яковенко Был на очень руководящих постах В Союзе журналистов России Или где-то там И его оттуда, извините за выражение Все-таки придержившись литературных Выперли за злоупотребление Служебным положением Или, как он выражается За воровство Пускай он переубедит нашу широкую публику что это было не так спасибо спасибо за вопрос ну начну со второго вопроса я на протяжении 10 лет был генеральным секретарем союза журналистов россии первое одно из первых что я сделал на этом посту я объявил конкурс враги российской прессы и всенародным голосованием Лидером этого конкурса стал Владимир Владимирович Путин. Второе, что я сделал, я проводил митинги в защиту убиваемого на тот момент НТВ. Приходило не так много народу, но 30 тысяч около Останкина мне удалось собрать. Ну и так далее. И понятно, что моя деятельность с первых минут вызывала лютую ненависть в администрации президента. 10 лет назад. С 1998 по 2008 год они неоднократно пытались меня выкинуть с поста генерального секретаря Союза журналистов России. Не удавалось, потому что они собирали съезды, на которые приезжали э, люди в штатском, никакого отношения к журналистике не имеющие, и тем не менее все-таки э, большинство съезда голосовало за меня наконец они решили завести уголовное дело уголовное дело по абсолютно фейковым основаниям которое никаким образом не было связано с союзом журналистов а с целым рядом организаций общественных которых я создал для того чтобы реализовать интересы журналистов в частности национальная тиражная служба фонд общественной экспертизы попытки приписать мне налоговые преступления на протяжении четырех лет заканчивались неуспешно потому что возбуждали уголовное дело потом выясняли что никакого уголовного дела нет никакого никакой неуплаты налогов нет и его прекращали наконец было принято решение это был подчеркиваю э, так сказать уже уже середина э, э, нулевых годов и на протяжении ряда лет это уголовное дело шло и в конечном итоге было просто твердо совершенно сказано что все Игорь Александрович, вас решено посадить надолго. Срок 8 лет. В Союз журналистов были представлены разные люди, в том числе и господин Богданов. Кстати говоря, в сегодняшней комиссии по реформе Конституции есть нынешний, генера... нынешний председатель Союза журналистов, господин Соловьев не тот который значит ну как это самое говорят соловьиный полет а, помет а его однофамилец вот такие люди были представлены в союз журналистов всегда то есть это люди которые лежат власть и они с огромным удовольствием поддержали это и в конечном итоге они действительно сместили меня с этого посла поста так что вы сейчас поддерживаете вранье вы сейчас э, транслируете ложь и клевету. Я, конечно, не буду на вас подавать в суд, потому что, в общем, ну, вы, наверное, добросовестно заблуждаетесь. Но это было политическое преследование. И, кстати, после того, как э, против меня уголовное дело э, было прекращено, после того, как я вынужден был уехать, я два года жил в Праге, э, значит, уголовное дело было прекращено. Выяснилось, что никакого воровства, оказывается, не было. Выяснилось, что была цель очень простая. Сместить меня с поста генерального секретаря Союза журналистов России. Где это уголовное дело? Где это обвинение в воровстве? Его нет. Его не существует. Была цель сместить меня с поста Генерального секретаря Союза журналистов России, потому что когда Генеральный секретарь Союз журналистов России со своей трибуны, но ну, тем не менее, это хоть какой-никакой статус, говорит о том, что Путин вор и то, что в России создан фашистский режим, то это было действительно э, громко. Понимаете, это важная история. Когда то же самое сейчас говорит обычный журналист Игорь Яковенко, это не так страшно. Поэтому здесь вопрос, э, так сказать, целей, которые были реализованы. Вот что я могу вам сказать, уважаемый радиослушатель. А я, если позволите, добавлю. Э, уважаемый радиослушатель, э, вы внимательно прочитайте статьи, которые обличали Игоря Александровича Яковенко, а потом не спуститесь... И посмотрите фамилии. Я умышленно их сейчас не называю, потому что я не хочу пиарить этих господ. А потом вы возьмите и погуглите эти фамилии. Одно, некоторые из них достаточно известны. Посмотрите биографии этих людей. Посмотрите их. Даже я не прошу смотреть их бэтграмм. Не надо. Посмотрите, кто они чем они промышляют. И я полагаю, любому непредвзятому человеку это станет понятно. Потому что, да, я тоже читал ä, эти статьи, но как только я смотрел на автора, <сёк> мне это саркастическую ухмылку. Ну вот не более того. Вот, Давай, э давайте, э может, э примем еще один звонок. Вот не да. успел. Не успел. Не успел у нас есть э, в нашем славном городе или в нашей стране живут люди которые считают америку злом при этом покинув пределы советского союза а проживают здесь а по-прежнему считают америку злом и тоскуют по реалиям по советским реалиям удивительно но это факт вот теперь давайте примем звонок добрый день пожалуйста в эфире Добрый. я хочу спросить как вот журналист Аковенко относится к прогнозам многих таких вот политологов, как Соловьев, Бегура и прочие, которые буквально прогнозируют этот год, максимум следующий, что Россия развалится и так далее, и так далее. И очень интересный вопрос еще один. Мы все ждем март месяц суда в Гааге по взбитому Боингу. И сейчас все как-то замолчали на эту тему, но, по-моему, это очень серьезно. Что думает Эковенко на эту тему? У нас буквально спасибо. три минуты, спасибо, у нас буквально три минуты ну, времени. Ну, я, я тогда очень коротко, значит, ну, первое, вы, наверное, оговорились, назвав автора этого прогноза Соловьевым, речь идет, видимо, да. о политологе Соловье. Ну, я полагаю, что Политолог Соловей, он Очень талантливый Политтехнолог, очень талантливый пиарщик И он в данном случае просто Занимается вот таким самым пиаром, Делая постоянно прогнозы, которые Скорее всего, не оправдаются Значит, это первое Ну, не вдаваясь в подробности Это уже доказано многократными Многократной сверкой его прогнозов С тем, что, так сказать Происходит через некоторое время Я думаю, что этот прогноз будет иметь такую же судьбу. Второе, что касается я... Значит, что касается мартовского суда по Боингу. Я думаю, что всем уже понятно, кто, кто сбил Боинг. И здесь доказывать очевидное уже не, нет смысла. Еще одно решение суда мало что изменит. Россия, в отличие от Ирана, который, кстати, потрясающая вещь. Вот президент Ирана извинился за то, что они долго не признавались в том, что они сбили так сказать, украинский самолет. Россия никогда, Путин никогда не извиняется, и, это, и суд в ГААГе ничего в этом не изменит. Ну, еще одно клеймо лжец и провокатор будет у него на лбу, там уже место для этого нового клейма не осталось. Да, я полностью с этим согласен, но более того, вот в свете этих грядущих изменений Конституции, когда убирается примат международного права над российскими законами, ведь здесь надо понимать, никто в мире никогда не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Речь идет о священных правах, как право на жизнь, право на справедливое судебное разбирательство, право на священность частной собственности и так далее. Вот о чем идет речь. То есть, таким образом, да, я полностью соглашусь с Игорем Александровичем, что Россия закукливается и превращается в такую квази-Северную Корею. Если угодно, псевдодемократическую Северную Корею. Вот мы во что превращаемся. Действительно, это какой-то адский винегрет. Я даже аналогов в истории не подберу. Я не знаю, Игорь Александрович, есть ли такие аналоги в истории. Помогу. Нет, на, на самом деле, это уникальный режим. Это фашистский режим нового типа. Это фашистский режим 21 века. Вот, это уникальное явление, которое требует особого и очень серьезного изучения. Поскольку оно, вот это явление, путинизм, оно есть. И оно представляет собой самую большую, на мой взгляд, опасность в истории человечества. Для самого этого человечества. Огромное спасибо, господа игорь Александровичу Юрий. Огромное спасибо. И надеюсь, что мы не последний раз встречаемся в нашем эфире. Спасибо и всего вам самого наилучшего и успехов. До свидания. До свидания.